добрый день меня зовут дмитрий фоменко и вы на канале честный юрист в этом видео расскажу как установить шлагбаум на придомовой территории на дома придомовой территория является образованный в соответствии с законодательством земельный участок на жилого дома с элементами озеленения благоустройства включающих в себя пешеходные пути к входам подъезды к дому со стоянками автотранспорта для отдыха контейнеров и так далее. В первую очередь необходимо убедиться, что земельный участок на квартирного дома поставлен на кадастровый учет. Это можно сделать на публичной кадастровой карте России или подать заявление в Росреестр, который предоставит сведения, или ознакомиться с кадастровым паспортом на квартирного дома. Напоминаю, что пользование публичной кадастровой карты России всегда было и остается бесплатным. Для тех, кто не знает, оставлю ссылку под видео на публичную кадастровую карту России. Узнать границы земельного участка можно также на сайте муниципального образования, ознакомившись с проектом межевания территории, если оно проводилось. Убедившись, что земельный участок стоит на кадастровом учете и зная его границы, следующим шагом будет проведение общего собрания собственников на квартирного дома. Общее собрание обязательно, так как установка шлагбаума на общем имуществе затрагивает права всех собственников на квартирного дома, а процедуре проведения общего собрания с собственниками я подробно рассказывал в своем видео, которое называется «Как провести общее собрание собственников многоквартирного дома». Решение об установке шлагбаума может быть принято общим собранием собственникам многоквартирного дома с числом положительных голосов не менее двух третьих от общего числа голосов собственников помещений. Если на земельном участке расположено несколько многоквартирных домов, необходимо, чтобы соответствующие решения принимали собственниками всех таких многоквартирных домов. Кроме принятия решения об установке шлагбаума на общем собрании необходимо избрать лицо, уполномоченное представлять интересы собственникам на квартирного дома по вопросу установки шлагбаума. Также необходимо определить порядок въезда на придомовую территорию, транспортных средств собственников помещений и иных лиц. При установке шлагбаума на придомовой территории необходимо учитывать, что установка шлагбаума не должна нарушать правил пожарной безопасности о чем указано в пункте 310 правил противопожарного режима в Российской Федерации. Как следует из пункта 71 правил противопожарного режима, система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и или открытие шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственного места установки шлагбаума, ворота, рождений и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки. В решении общего собрания следует указать, что электронный ключ от шлагбаума передается в службу МЧС скорой помощи полиции или они будут уведомлены об установке шлагбаума с указанием способа, как этот шлагбаум или ворота можно открыть. Чтобы в последующем не проводить еще одно собрание по этому же вопросу, рекомендую сразу утвердить смету, подрядную организацию на установку шлагбаума и определить размер и порядок внесения денежных средств за обслуживание шлагбаума. Как правило, сразу определяется, как будет устанавливаться принадлежность автомобиля, где будут располагаться парковочные места, порядок получения ключа доступа брелка, в том числе в случае его утеры и другие вопросы. Напоминаю, что закрепление определенного места за конкретным жильцом в силу закона невозможно, так как место парковки является общим имуществом собственником на дома и не может быть выделено в натуре, в связи с чем собственники могут парковать свои автомобили в любом месте. В некоторых регионах, например, в Москве, собственники помещений на дома могут получить субсидию в частности от правительства Москвы, на установку шлагбаума в размере 100 тысяч рублей. Получить ее можно не только до установки, но и после. О возможности получения субсидии в вашем регионе необходимо уточнять на месте, для чего можно подать обращение в местную администрацию или в правительство региона, и они сообщат о возможности получения субсидии. Поэтому вопрос об обращении в правительство субъекта за получением субсидии также рекомендую внести в повестку общего собрания. С какими организациями собственники многоквартирного дома должны согласовывать установку шлагбаума. Для установки шлагбаума предусмотрена процедура согласования, которая утверждается постановление правительства субъекта. Например, в Москве это постановление правительства города Москвы, о порядке установки ограждения на придомовых территориях в городе Москве, о том, какая процедура согласования в вашем регионе, целесообразно узнать в местной администрации. Или в Совете депутатов муниципального образования. В любом случае, решение собственников многоквартирного дома подлежит согласованию Советом депутатов вашего муниципального образования. В совет депутатов необходимо направить заявление о согласовании установки шлагбаума, сведения из Единого Государственного реестра недвижимости, подтверждающие, что земельный участок стоит на катастровом учете, решение общего собрания, копию протокола общего собрания собственников. Проект размещения шлагбаума на земельном участке» Копия технических документов на шлагбаум, подтверждающих, что технические характеристики шлагбаума или ворот не нарушают правил противопожарного режима. Совет депутатов, как законодательный орган муниципального образования, рассмотрит ваше предложение и вынесет решение, которым, скорее всего, согласуют установку шлагбаума на земельном участке вашего многоквартирного дома. Также рекомендую узнать в местной администрации, о необходимости получения у них разрешения на осуществление земляных работ, если оно требуется, получить его. Последним действием будет являться установка шлагбаума и выдача электронных ключей собственникам на квартирного дома. Какая ответственность предусмотрена за незаконную установку шлагбаума? В случае самовольной установки шлагбаума, вопреки предусмотренному порядку, предусмотрена административная ответственность по части 7.1 Кодекса об административных правонарушениях, самовольное занятие земельного участка. Кроме этого, незаконная установка шлагбаума может быть квалифицирована по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях, то есть умышленное создание помех в дорожном движении. Квалификация. По этой статье будет зависеть от того, в каком месте установлен шлагбаум. Придомовая территория не относится к автомобильным дорогам, а шлагбаум не является техническим средством организации дорожного движения. Однако, если он будет установлен на границе с дорогой, то квалификация правонарушения будет именно по части по статье 12.33 КОАП. Поэтому в случае незаконной установки шлагбаума или ворот, лицо их установившее могут бесконечно часто штрафовать, после чего любой собственник комноквартирного дома или обслуживающая организация или орган местного самоуправления вправе выйти в суд с исковыми требованиями о демонтаже шлагбаума, ремонте асфальтового покрытия, приведении земельного участка в первоначальное состояние и так далее. В основу своей позиции ими будет положен пункт 4 статьи 37 жилищного кодекса, согласно которому собственник помещения на квартирном доме не вправе осуществлять выдел в натуре своей доли, вправе общей собственности на общее имущество на квартирном доме. Поэтому, среди прочего, еще можно заплатить судебные издержки. На самом деле, порядок установки шлагбаума достаточно простой. Поэтому, если вы этим вопросом задались, смотрите внимательно мое видео, в котором я подробно, поэтапно рассказал всю процедуру, и у вас все получится. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего доброго!